Альма-Матер, Альма-Матер Легкая ладья Белый скатер И до дважный облик дружный, Ветер важный, ветер, южный парус над воломой, Полный кадется полога, Белый скатерти у дорог и вечер выпускной, Полный катерца полога, Белый скатерти у дороги вечер выпускной. Полы катятся, полога, Белой не огонь станут Здравствуй, здравствуй, пес облезный Как тебя зовут? Обними покрепче брата Он тебя любил когда-то Там нет дела Пожелать совсем немного Чтоб нам с тобой дорога скатала Будем ароматом выпускной поры лег на плечи, лёг на, на плечи Наш нелёгкий лёд. век Обними меня покрепче, лёд. верный человек Видишь, карточка помянут, В Лыжных курточках, щеняток смерти Ни одной Заболука, белый, скатерть и